Здарова, бандиты, бандитки, а также их родители. С вами снова я, Бобруха, и рад на своем канале. Сегодня я вам представлю две лучших сборки на лучший сетап во втором сезоне в Королевской битве. А ты пока прожми лайк, напиши комментарий, какой у тебя лучший сетап, и подпишись, если ты здесь недавно. На данный момент во втором сезоне лучший сетап для меня является АК-47, ну естественно в мифике. Ну и собрал лапу, поиграл. И мне понравилось. Поэтому сборочки будут в данном видосе. А лучшие сборки на штурмовке в КБ во втором сезоне вы можете найти у меня на канале. И я вам оставлю подсказку вот здесь в правом углу. Либо закреплю в комментариях. А оставлю вам ссылочку на данный видос. Там сборочки не на мифики, а на стандартные скины. Приятного просмотра. А вы зачем туда пошли прям? Ой, больно было, да? Ой, больно, да? Бывает. Там этот едет. Что, уби, убила ты его, да? Ой, молодца. Это кто тебя сейчас убил? Это в доме. Он на доме. Та вообще насрадик делать. Он на доме. Все, готово они. Ой. Он перемотался. Да фиг знает. О, здесь он. Здесь он, здесь он. Там кинетика, по есть или ч. О, у меня тут и вертушка. Ой, человек. Бистрей, бистрей... С этой стороны кто-то еще стреляет. Готово. Нормальный топчик сойдет. Бабруха, что хулиганка? Хулиганка, что случилось? Пруэт, что случилось?